линейка Safari и линейка Safari. Вот. Может быть, кто-то до этого раньше имел дело с линейкой Safari, это линейка арсенала безопасности. Вот у нас линейка была представлена решением обычный аналог и IP-виделегистратор, ну и аналог видеоканала. Теперь же у нас появилась дополнительная линейка серии RT, то есть это линейка, которую мы позиционируем как линейку высокого уровня, достаточно высокого уровня для того, чтобы... То есть уровне примерно, ну как мы считаем, ну, не безосновательного, как линейку прямого конкурента таким брендам, как Hikvision, Bevard, ну то есть примерно такого достаточно высокого уровня. То есть мы, ну, естественно, не просто так позиционируем, не потому что нам захотелось, потому что мы действительно на, на скажем так, доводку, на доработку, разработку этой линейки было потрачено много времени и сил, и, скажем так, техническая оснащенность, уровень качества сборки, то есть и используя материалов достаточно высокое. Вот. А, ну, вообще говоря, линейка Арте у нас насчитывает 4 видеорегистрала, то есть 2, 2, 2 модели 4-8-канальных вот, таком корпусе, то есть, как видите, довольно-таки необычное решение, то есть, скажем так, выводя данную линейку на рынок, один из, один, скажем так, одно из направлений, которое yeah. было за основу, это, во-первых, нестандартно, то есть довольно-таки интересный дизайн. То есть, в принципе, оборудование с таким дизайном впишется в, скажем так, в практически любой интерьер, в том числе и, скажем так, дорогой интерьер. Вот. Но, вообще говоря, дизайнерские решения, которые были использованы, это не, скажем так, не главная отличительная черта линейки артериад, Ну одна из, скажем так, а главная черта, вернее, главная что было положено в основу – это техническая оснащенность, вот. и, скажем так, качество работы встроенного и дополнительного. А, в первую очередь, это, отличительная черта – это функционал, то есть функционал, который находится на уровне тех же самых а, брендов, которые уже упоминал, уже как HitVision, и прочее. Вот. В первую очередь это видеорегистратор с поддержкой IP-камер разреши... IP разрешения до 5 мегапикселей. Мм. То есть видеорегистратор позволяет писать камеры с разрешением 1, 3, 2 и 5 мегапикселей. Мм. Вот. В том числе и в линейке RT у нас есть соответствующие видеокамеры понятное дело, так как есть и регистраторы и есть соответствующие камеры. Вот. Здесь у нас представлена в данном случае камера, там, корпусная камера э, линейки ARDRE э, э, C4. Вот. То есть э, камера, которая э, поддерживает то есть 5 мегапикселей камера а, так, Сейчас выглядим на экран. Так, в ванне для фиксирования. Да, он внизу линзийного Так, Как В данном случае включена двух мегапиксельная ранее камера э, к видеорегистратору. Это четырехканальный видеорегистратор регистратор. Вот. Вы будете видеть э, видеорегистратора. Вот. Э, довольно, э, скажем так, функционал, как уже говорил в по технической оснащенности, э, общем вот соответствует э, таким рынкам, как вы уже говорил e вот. вот. а, собственно говоря, Основные функциональные преимущества видеорегистратора это, во-первых, поддержка записи с такими дополнительными расширенными функциями, как запись по движению, запись по пропаданию сигнала одной из камер, то есть настройка возможностей Записи. то есть, скажем, при пропадании сигнала одной камеры нужно включить запись, каких-то других камер, по пропаданию сигнала камеры нужно включить, скажем, ход или какой-нибудь или присвет, поворотной камеры который подключен к скажем другую каналу. Вот детектор движения, который позволяет задавать, скажем так, отдельные какие-то срабатывания по отдельным участкам изображения запись по данному каналу, по соседнему каналу. Вот. Также есть такая довольно удобная вещь, как просмотр сзади, так, сейчас покажу, Такая функция, как просмотр в степени загруженности сети то есть можем посмотреть количество подключенных камер, сколько они э, трафика в сети, то есть насколько они занимают сеть, то есть какой трафик они через не прогоняют, вот, вот данная функция, то есть сейчас подключена одна камера и можно посмотреть исходящий и входящий трафик, зарегистрированный. Сема, а где это может использоваться? Uh, ну, допустим, скажем, если в какую-либо сеть, в корпоративную сеть подключены регистратор и несколько камер, то можно посмотреть, насколько вообще камеры занимают сеть, скажем, в видеобидной сеть. И если там, скажем, какой-то резерв, или они уже под самую завязку будут сеть напряжения, уже, уже определить, есть ли смысл прокладывать отдельную сеть для регистратора и подключать туда камеры, либо еще можно использовать имеющиеся, скажем, там, рабочую какую корпоративную сеть. Вся линейка стоит еще упомянуть, как Фарте, так и Safari у нас сопровождается трехлетней гарантией. Вот. А жесткий диск у нас только? А а, здесь социально. установятся жесткие диски форм за 1,5 гимна, то есть до двух жестких дисков. Вот. А, это что касается RTR1 а, и 8-16 канальных решений, из которой в а, немного любом корпусе, то есть там корпус черный или mm периодального, -hmm. скажем так, форм-фактора. А, эти видеорегистраторы уже поддерживают до двух жестких дисков, 3,5 и То есть, это, наверное, столько жестких А жесткие диски как в режиме зеркалирования? Нет, жесткие диски э, работают последовательно. То есть, заполняется один, затем следующий. Э, то есть, RAID э, или какого-либо э, зеркалирования, там нету дисмотра. Не mm -hmm. Так, ну так. Mm -hmm. В общем-то, что касается...